Здравствуйте! Сегодня у нас 19 октября 2021 года Канал Народовластия, программа Плохие Новости Вещаю я на ресурсе Бастион Надеюсь, что в прямом эфире да? ну, Если прямой эфир не пойдет, то тогда поставим в записи Назвал я сегодняшний эфир, еще один ебнулся окончательно Но это такой хэштег, которые мы продвигали в свое время, потом временно забыли и теперь опять вспомнили, потому что каждый день все больше и больше тех, которые ебнулись окончательно. Вот в частности Бастрыкин, мы говорили, я говорил про него на ютубе, что он задвинул вот такую вещь, Очерствели мужики, очерствели. Прям песня. Очерствели мужики. Очерствели. Да. Чем слаще жизнь, тем больше черствости. Это, блядь, сладкая жизнь у мужиков. Представляете, чем слаще жизнь? Вот чем думает этот человек жопой или головой? Какая нахер сладкая жизнь при Путине, при, Бе, при Бастрыкине? Для кого сладкая жизнь? Сладкая жизнь для Бастрыкина, для его сволочей, для следователей всяких, там, прокуроров, хмырей разных. Что, для народа сладкая жизнь, что Нет, сладкая жизнь для путинской шоблы, для преступников путинских и для тех, кто их охраняет, от нас охраняет, понимаете, вот от Бастрыкина таких». И коммуналок уже нет практически, колбасы полно, а люди как звери стали. Блять. То есть, благодаря вас, Рикину, вот этой сволочи, блять, нет коммуналок, и колбасы полно. да? Это они наработали, работяги. У каждого своя жизнь жизни наплевать на ближнего. Представляете, это вот эти путинцы... Рассказывает про любовь к ближнему. Можете себе представить? До да чего мы докатились? До да какой мерзости мы докатились, если Бастрыкин и такие, как он, начали о любви к ближнему говорить. Жалеем время на людей. Да нет, не жалейте. Вы время сколько угодно тратите на то, чтобы укатать людей. Просто в пыль превратить. Тогда болванки надо идти делать. Какие болванки этот болван призывает делать, я хер ее знаю, и точно не себя он призывает делать, и не своих следователей. Это он нас призывает делать болванки и быть не черствыми. То есть, Вся эта шобла стала старой. Вся эта шобла ёбнулась окончательно. Пора сносить их, понимаете. Если мы их не снесем, они снесут Россию. Вот такие управленцы. Представьте, что в башке у Путина творится. Если у этого Бастрыкина там такое. Они же одинаковые. Вот э, я хотел... Поставить несколько сюжетов. Вот такой сюжет от руководителя управления Роспотребнадзора по республике Хакасия Татьяна Романова отчитывается перед губернатором по прививкам. Послушайте, что она говорит. Я это повесил у нас на комитете по борьбе с Путиным на ресурсе ТикТок. Там более двух миллионов просмотров. То есть, народу это очень понравилось. Поэтому я хотел показать в том числе и здесь. То есть, она говорит, что людей прививают для того, чтобы они заражали других. Поэтому привитые не должны находиться вместе с непривитыми. Это чудесно. Послушайте. У нас привитые чаще всего являются вирусоносителями, что вполне оправдано Для этого и делается прививка. Ну, мы сейчас послушаем по депозиции Роспотребнадзора, Татьяна да? Пожалуйста. Да, Алексей, позвольте разъяснить, для чего вообще будет эти QR-коды. Если кому-то еще непонятно, это делается для того, чтобы дать возможность бизнесу продолжать работать. QR-коды необходимы для того, чтобы в одном месте собирались иммунные люди. Иммунными считаются переболевшие полгода назад, привитые в течение года. Поэтому с ПЦР-тестами допускать туда стерильных людей, это преступно, поскольку они находятся под угрозой. У нас привитые чаще всего являются вирусоносителями, что вполне оправдано. Для этого и делается прививка, чтобы привитый человек был намного сильнее этого вируса. Предлагая туда допускать людей стерильных, мы берем на себя ответственность, я говорю за весь штаб, что они там заразятся. Этого делать ни в коем случае нельзя. Да, то есть вот она нам все это сказала, и мы такие все удивленные смотрим, это человек, который должен заниматься медициной и имеет на этот счет специальные знания. А вот что говорят ядросы да? Давайте посмотрим. Вот так вот выступает ядро. Нет, с, у нас с есть всякие твари, которые говорят, это не буду его носить, еще демонстрируют это в интернете. Ну заткните им ты уже. Хватит с населением-то заигрывать, зажимать надо, порядок наводить. А у нас ведь выборы постоянно. Ой, не надо народ обижать, не надо обижать. Забываем простую поговорку. Куда солдата не целуй, все равно попадешь между ягодичных мышц. Что уговаривать? Штрафуйте. Штрафуйте, наказывайте, вытаскивайте из, из автобусов, антимасочников. Сколько можно это терпеть? То есть, они все единодушны в том, что надо загонять Стоило Это вот некто Колесников, депутат от партии «Единая Россия», предлагает вышвыривать там из автобусов и, и прочее, и там обзывает таких людей – Которые не хотят играть в их игры, и прочее. прочее Удивительно. Ну, вот самое-самое противное и болезненное, да, что многие люди, которых мы раньше уважали, к которым очень трепетно так относились, они вдруг стали такими же, как эти ядросы, да? почему, да, вдруг они забыли. О той свободе, про которую все время говорили. Или, может быть, мы по-разному воспринимали их слова. Может быть, они были не о конкретной свободе, а о какой-то специальной. Вот посмотрите, что наговорил Макаревич. И, ну, конечно, выгодно отличается от этого ядроса, но не сильно. Заболеет человек на грани смерти? Поболтается? Может быть, у него мозги вправятся после этого? Просто обидно, что долго ждать, и он этим своим идиотизмом, не собой, он нами еще рискует, понимаешь? Он опасен для окружающих. Сколько он этой заразы сможет разнести? Это плохо. И вообще я за довольно жесткие меры. Слушай, нас в школе прививали от пылямелита, от оспы, да у нас что-нибудь спрашивал кто-нибудь, кто хочет, кто не хочет? Да в обязательном порядке. Привили, и слава богу, никто не болеет ни оспой, ни полиэмилитом. Правда? А здесь да. развели... Я разговаривал... Либерализм тут развели все. В Казани сейчас был. <смех> С врачом одним. Она говорит, не хотят прививаться. Не хотят, и все. И говорит, я вообще предложила бы одну простую вещь. Не хотите прививаться? Лечиться будете за деньги. Вот кто привился и, не дай Бог, заболел потом, такое бывает, у нас бесплатная медицина, а для вас за деньги, потому что мы мудаки. Ну вот я это поддерживаю, понимаешь? Вот и Макаревич стал знатным вирусологом, да? Очень жаль, вообще, конечно, очень жаль. Многие люди, которые мыслили самостоятельно долгие годы да? Или, может быть, мы думали, что они мыслят самостоятельно Вдруг они поддались каким-то течением да? А может быть, мы путали Я не знаю, очень часто люди, мечтающие о свободе да? Очень часто путают ошейник со своим личным выбором да Говорят, ну, одевайте, давайте мне ошейничку. да, так это мой личный выбор, я абсолютно свободен. Они не понимают, что это ошейник, а не свобода, да, а свобода есть власть над собой. Что такое свобода? Власть над собой. То есть, я свободен получать эту вакцину или не получать. И никто не вправе меня заставить это сделать. Никто в этой жизни не вправе. Меня могут убедить, как сейчас там э, начали эти ядросы кричать, заканчиваем там, убеждения заканчиваем, там будем принимать меры. Какие нахер мертвы вы будете принимать? С какой стати? Кто э, нам доказал, кто нам доказал, что это нужно делать? Я вот не антиваксер, но я все больше убеждаюсь, что эти антиваксеры правы. Да? Потому что я вижу, какой идиотизм идет. То есть, они называют идиотизмом то, что люди не хотят прививаться. А то, что все тираны, демократы, все абсолютно черти этого мира топят за вакцинацию. Это никого не смущает? А что не смущает никого, что а, не, не занимаются практически лекарством от болезни, да, но прививают здоровых? И делают из них, как утверждает вот эта бабушка больных, да? ну, по крайней мере, заразительных за Заразных. Зачем нам это нужно? Вопрос. Это очень важный вопрос, на него... Никто не ответил. Зачем? Затем, чтобы побороть болезнь? Не знаю. Но вот когда пришла испанка, не было никаких средств подобных. Да, умерло количество какой-то людей. Испанка ушла. Что-нибудь с человечеством из-за этого случилось? Нет, мы потеряли часть людей. Но ничего не случилось. А если в тот момент всех привили? Что бы случилось? Я даже боюсь предположить, что могло бы случиться, если бы сделать это со всеми. Ну, если с какой-то категорией граждан, например, с желающими, ну, нет вопросов. То есть, в, в браках потом бы все это перемешалось и никаких проблем не было. А здесь могут возникнуть проблемы? Могут. Люди, которые болеют этим коронавирусом, они могут все умереть? Все человечество? Нет. А от прививок, если вдруг произошла ошибка чудовищная, да, могут они помереть? Могут. Так нахера это делать? Зачем нам так рисковать? Вот вопрос. Так что я не знаю. У меня по поводу этих прививок складывается все более и более негативное какое-то ощущение. Но при этом я что могу сказать? Даже если бы у меня было абсолютно позитивное ощущение, я бы аплодировал в ладоши и говорил... Что это прекрасно, я бы все равно топил за то, чтобы, по крайней мере, вокруг этого подняли бучу. Это очень важно. Поднимать бучу вокруг чего угодно. Прививок, не прививок. Самое главное, снести путинский режим. Меня не пугает ни болезнь ни коронавирус, ни прививки в той степени, в которой пугает путинский режим. Если мне сказать, что мне надо там 10 раз уколоться и путинского режима не будет, я бы 50 раз укололся, понимаете? Вот интересные события сейчас происходят в Италии, да? Вот э, люди вышли на протест и показывают, видите, телефончики, камера, Снимают площадь, на которой стоят эти люди сейчас онлайн. Там показывают, никого нет. А вот в реальном времени, то есть камера, соответственно, показывает или другой день, или какая-то компьютерная программа вымарывает людей оттуда, вот они есть конкретно. А на камере, на которую выйти можно с гаджетов, да, там показывают, что людей нет, что все в порядке. Итальянцам вообще очень весело как-то Празднуют борьбу с коронавирусом. Вакцинациями вернее. Смотрите. Вот. Пытаются вышибись. А они как-то вот, купаются. И, как, душ Шарко такой принимают. И в общем-то довольные. Видите, и не злятся. И не злятся. Очень позитивно настроены. Какие-то вот там правда Первелки пытаются они а поджечь, да? Эти гранат Эти гранаты кидают. Посмотрим, во что это все выльется. Но, в общем, неприятно. Очень неприятно то, что это происходит по всему миру. То, что во всем мире пытаются какие-то политики, и не только политики, кто угодно, музыканты, общественные деятели, вдруг они все объединились в едином порыве спасти человечество от коронавируса. Пугает это, когда все в едином порыве объединяются. Я всегда говорил, что если бы даже раздавали манну небесную, нашлась бы четверть, которая бы отказалась. А когда вот вдруг все, ну, я имею в виду те, кто наверху, это вызывает <свистит> как бы мысли нехорошие. Так, ну, пойдем дальше. И вот престижная часть школы, центр академии в Майами. Ну, академический центр, наверное, переводится распорядилась, чтобы учащиеся, только получившие вакцину от коронавируса, оставались дома еще в течение 30 дней после каждой дозы из-за опасений, что они заразят непривитых учащихся загадочной болезнью. Школа ранее подвергалась критике за то, что э, говорила сотрудникам, что они могут работать с учащимися, если они вакцинированы. Вот видите... То есть есть и так, такое мнение. То есть и туда, и туда, и сюда. С одной стороны э, вот эти антиваксеры, с другой стороны эти ваксеры, и все пытаются э, переломить ситуацию и перетянуть одеяло на себя. То есть человечество, как всегда, ведет себя. По-идиотски. Ну, может быть, как раз в споре рождается истина. Ну, или умирает. Я не знаю. Я всегда говорил, все в споре либо рождается истина, либо умирает. Самолет DC-9. Ну, Дуглас хороший самолет. Шлепнулся. Вот так выглядит. Слава Богу, никто, говорят, не погиб. Один человек пострадал. Так. Опа. Надо расставить, прошу прощения, и я поменял битрейт, вот как это выглядит, и вот где-то в поле он приземлился на вынуждение, ну вот видите, вот след от него, как он ехал, а потом его развернуло, развернул и как раз, наверное, в этот момент разрушились баки, и загорелось горючее. Поэтому он сгорел. Но, слава богу, никто не погиб. Конечно, уникальный случай. Самолет большой. Достаточно большой. Да, поэтому посадить такое на полянку сложно. Хвала пилотам. Да? И уважение им. Вот вопросы мне написали, которые значит хотели бы сегодня обсудить. Ну, давайте обсудим эти вопросы. Я так понимаю, что прямого эфира у меня нет, не идет. Придется записи вывешивать. Ну, ничего, пусть будет. Так, если Су Цзиньпин не хочет брать, брать участие в конференции по климам, до встречи с Байденом, будет ли США задавать А, так я отвечал уже. Так, так, так. Есть ли у США сейчас реальные рычаги влияния на Китай, который, Да, я точно отвечал, где же... Итак, когда Эрдоган протестиру... протестует в пяти... Постоянный член ФОН, он хочет быть шестым или вообще не хочет его существования, а ему безразлично. Эрдоган, для чего это делает, понятно. Он понимает, что шестым там он не будет. да Он это делает для того, чтобы разрушить статус-кво. Когда рушатся здание которым ты не имеешь ничего, да, Эрдоган, ну в смысле э, не может он дополнительно ничего получить в том случае, если э, те, у, то мироустройство, которое существует в Второй мировой, если оно будет таким же, он ничего не может получить. А если это разрушится, то он обязательно что-то получит и с его наглостью получит очень много. Поэтому он это хочет. Он хочет разрушить это мероустройство. Ему что вы думаете какие-то постоянные члены что ли нужны? Или там не нужны? Нет. Ему нужны конкретные территории. У него конкретные цели. Он хочет занять конкретные территории. Хочет расширить Турцию. И с точки зрения народа, населения. И с точки зрения географии. И самое главное политически хочет доминировать. Над теми странами, которые дают... Доминировать над собой. Ну что же Европа может сейчас тягаться с Эрдоганом. Да, нет в Европе ни одного политика, который мог бы тягаться с Эрдоганом. С его наглостью. Да, он не очень умный. Да, у него там масса э, каких-то отрицательных черт. Он малокультурный, неумный и так далее. Но он наглый, он четко знает свои цели. И самое главное он прекрасно ориентируется в этой публике, которая, в общем-то ну, мягко говоря, не отвечает требованиям сегодняшнего дня, чтобы не называть их грубее. Да? Почему в мире все чаще ведутся обсуждения, выживет ли РФ без Путина, а там не видит реального преемника, способного удержать власть, ну, видят, что Россия уничтожается И понятно, что Россия практически полностью уничтожена да? Остается только маленькая, так сказать, заковырка Вову, Путин То есть, подвижки начнутся тогда, когда будет выбит вот этот замковый камень Тогда вся система обрушится Все это прекрасно понимают, поэтому, конечно, и ожидают этого Хотя ждать не надо, надо действовать Ваше отношение к Максимилиану Робеспьеру В контексте будущей революции в России Знаете, чем старше я становлюсь Тем лучше я отношусь к Робеспьеру Понимаете, да? Вы знаете, на могиле Робеспьера написано Если бы он был жив, ты бы был мертв Вот, вы знаете, я человек независтливый, у меня нет такого органа, которым завидуют. Но если бы я был завистливый, я бы очень позавидовал. Я бы очень хотел, чтобы потомки на моей могиле написали то же самое относительно путинских сволочей. Поэтому, да, он там... С соратниками своим нехорошо обходился. Да? ну Не знаю, может быть, у Робеспьера были такие же соратники, как Костя Карлик. Блядь, или там еще какие-то соратники, которые были у меня. Поэтому мне сложно тут судить. Вот. И... ну Я помню, как-то у Марка в эфире помните, вспоминал... Марата и Шарлотту Карде, и вот эта вечная тема, да кто же имеет право, э, так сказать, защищать своих соотечественников. То есть Марат, который, Жан-Поль Марат, который отправил на гильотину кучу народов, который до этого... В нищете держали народ Который угнетали Жесточайшим образом народ Имел он право их отправить Ну фактически тот же Робеспьер Из этой же серии Конечно Также и Робеспьер имел право отправлять на гильотир Конечно А его Робеспьер имели право отправить На гильотир Конечно Понимаете вот парадокс Также я говорю и с Маратом тоже да, Марат имел право отправлять на гильотир Имел Шарлот Карде имел право заколоть Марата? Конечно, имел право. Он такой злодей, столько людей отправил на гильотину. А Шарлот Карде за то, что она герои такого революции Марата заколбасила, имели право на гильотину отправить? Конечно. То есть, у каждого есть своя правда. Это особенность развития истории. И поэтому, когда говорят, это вот там абсолютно хорошие, а это абсолютно плохие. Нет, есть единственная борьба противоположностей. Да? И зло, и добро, оно проявляется в этих ситуациях одновременно. Да? Есть положительная часть, есть у бесспорно, и серьезная положительная часть. Есть отрицательная часть, есть. Я говорю, очень завидное качество его, то, что он запугал всех. Что он устроил революционный террор. Это большой плюс, огромный плюс, революционный террор Робеспьера. И между прочим, да, если говорить откровенно, кто стал наследником Робеспьера? А? Наполеон. Он выбрал Наполеона, он сделал его генералом. Ну да, там была какая-то дружба с его братом, там и так далее. Но Робеспьер проницательный человек. Почему при царях и коммунистах профессия учитела, учителя была почетной для мужчин, а при пришивом клоуне это уже и не профессия, а сплошное унижение? Потому что это и есть унижение. Ни цари, ни коммунисты не заставляли учителей э, забрасывать там бюллетени и так далее, творить вот то непотребство. Кроме всего прочего, э, и при царях, и при коммунистах учителей была достаточно сносная зарплата. А при Путине что там, какая зарплата? Самая низкая. Наверное, мама его уборщица столько же получала относительно там всего. Да, он почему-то не любит учителей, это понятно. Основная причина, почему Мао не сошел с Хрущевым, а позднее и с Советами. Ну, как, основная причина понятная, потому что он мао. Да, Потому, что он видел себя вторым после э, Сталина. Да, кто такой Хрущев? Там да, какой-то подпевал, который плясал и танцевал. Да. Кто такой Мао Цзэдун. Это человек, который командовал огромной армией коммунистического Китая. Который э, в, установил в Китае коммунистический режим. Причем не сильно опираясь на Советский Союз. Он считал, что это он сделал самостоятельно. Он считался последователем Маркса, Ленина, ну и, соответственно, Сталина. Сталина он еще как-то мог уважать, Хрущева никак. Поэтому это была ошибка изначально Хрущева, что он с Мауцыдуном так себя повел, дал там возможность сделать атомную бомбу, водородную бомбу, 11 тысяч. Работающих людей, ядерщиков и тех, кто к атомной отрасли имеет отношение, туда заслал, чтобы они там устроили э, Мао Цзэдуну, атомные водородные бомбы. Это была громаднейшая ошибка, у Хрущева очень много ошибок, это основная. То есть, вот две основные ошибки по Китаю, ошибка Хрущева, который наградил Китай ядерным оружием, просто так. Потому что мудак. да, И ошибка, конечно, Никсона и Киссинджера. Но стороны Киссинджер не знаю, ошибка или нет, или злой умысел. А стороны Никсона огромная ошибка, что Китай, они начали поднимать и накачивать. Это было делать нельзя. Можно ли вас от, отчасти назвать большевиком-ленинцем наших дней? Отчасти можно, конечно. Но если я марксист, то Конечно. Ну, ж по крайней мере, я больше и большевика ленин, чем зюганов. Это же совершенно точно. Адольф Алаизович, да в 40-х, ну, Гитлер имеется в виду, годах, рассказывал своим подчиненным о том, что они в конце 20-х годов уже... Что, о том, что он в конце 20-х годов уже начал чувствовать приближение победы своей партии. Вы, как политик, чувствуете приближение своей победы? Вы знаете, я чувствую приближение этой победы очень давно, днем самое главное дожить. Да, Если у еще был, в общем-то, неплохой вариант дожить, он все-таки был 89-го года рождения, да, и в конце 20-х 20 годов он был еще относительно молодым человеком, то мне 57. И главная проблема вот, с точки зрения победы да, это просто дожить. Ваше отношение к музыканту Пепла Ричи Блакмура очень хорошее отношение. Uh, так, он местами не только uh, тяжелый, противоречивый личность, но и талант уровня погонини. Uh стеривший великое соло в песне Highway star да да не конечно ну как э личность я его не знаю вообще наверное мы все тяжелые личности да э -э люди люди все в основном тяжелые но как музыкант, речи блэкмор велик конечно очень велик. Чингисхан управлял государством посредством великих яс очень короткого свода законов, да? А у нас в России принимают по 100 законов в день, а счастья нет и не было. Почему так? Ну, потому что когда государство подыхает, оно дрищит законами. Это цитата Мальцева, да? Вот, поэтому так и получается. Государство подыхает Это абсолютно четко видно Поэтому дрищит законами И когда их много Они естественно противоречат друг другу Естественно их никто не прорабатывал Их естественно Никто не кодифицировал да? Поэтому и, и конечно Когда они противоречивые Когда их много Их просто даже все знать нельзя Их никто не исполняет Какой смысл их исполнять это так вот, для народа, когда что-то кого-то за счет поймали, зацепили, говорят, слушай, а вот тут такой закон есть. Ну, скомандовали, вот, применять такой-то закон, и все. Я не имею в виду уголовное законодательство, я имею в виду любое, там, налоговое, какое хотите, вот все что угодно. И это нельзя, то нельзя. Все, все законы путинские, в основном, запретительные. Да? То есть, это нельзя, то нельзя, если что-то можно, то все равно ничего нельзя. Биография еврейского пророка Моисей крайне схожа с китайским мыслителем Конфуции. В откровении Моисей постиг на горе Синай, однако Синай в древности обозначался так же, как чайно, да? Моисей 40 лет таскал с собой евреев, ну да, как и Конфуций странствовал 40 лет С учениками, и прочее. Зачем придумать вымышленную фигуру в лице Моисея, когда есть оригинал Конфуции? Ваше мнение? Вы знаете огромное количество параллелей есть, да, очень похожих, которые реальные люди, да, которые были, я не знаю, был ли Моисей но я также не знаю, был ли Конфуций. меня Китай это очень сложная структура и система. Вы знаете, вот у меня больше доверия а, к тому, что был Моисей, чем а, к тому, что был Конфуций. Да? Поэтому, хотя Конфуций я читал, и мой а, помощник Саша говорил, ну, говорит. Друг, друг моего шефа Конфуция. Как говорил друг моего шефа Конфуция. Потому, что я очень часто применял цитаты Конфуция. Но с определенного времени, да, когда с Китаем совсем никогда перестал это делать. Почему? Потому, что ну, по понятным причинам. А так, я не знаю, очень часто бывает такое. Я помню, изучал зарастристо, да, зинтовесту во всех переводах, там и прочее, прочее. Ну, когда-то там в 90-е годы у меня были такие загоны, 80-е, в 90-е годы мне это все нравилось. И однажды, вдруг, после долгих рассуждений, я понял, что в общем-то, заратор, да, он, э, или заратушка, как хотите, что он, наверное, являлся э, прообразом прометея. Вот такую я высказал идею. И так мне это понравилось. Я нашел много совпадений. Я был счастлив. Я кому-то рассказывал тому, что вот такое открытие я сделал. Но ну, это чисто следственная работа. То есть я нашел доказательства этого. Был счастлив. И однажды я взял какую-то детскую энциклопедию. Это вот о разочаровании, если. Да, открыл. И там что-то было, значит, на эту тему, да, и, и я прочитал, что в детской энциклопедии, что возможно, прообразом этого Прометея, да. Прообразом образом послужил э, Заратустра. Я был шокирован с детской энциклопедии у меня чуть башка не взорвалась. Я думаю вот это да. Я какие-то крутые словари там смотрел, да, лось его читал, нигде я этого не находил думал, что я такой умняшка оказался в детской энциклопедии умней, поэтому параллели они всегда есть и у Моисея там с Конфуцием у кого хотите, да, у Гермеса там с Василиса с Христом, да, там ну, масса масса всяких параллелей, поэтому я думаю, что ну мы с этой позиции не можем судить о том, что первично, что вторично, и кто из них был, а кого выдумали. Вас привлекает творчество Тарковского, например, Солярис. Да, очень круто. Солярис в свое время смотрелся. Мне очень нравился Солярис, мне очень нравился Сталкер. Они, конечно, разные. Но по масштабу Мне кажется они одинаковые Вообще Тарковский Андрей Крутые фильмы делал э, э, Который на Готланде Жертвоприношение да? Очень хороший фильм Своеобразный такой В то время сейчас Я его не стал смотреть и пересматривать Я не смотрю сейчас Тарковского Но я хорошо помню то, что я смотрел тогда, и тогда я впитывал. Сейчас мне некуда впитывать, у меня уже все, вся губка заполненная. А тогда впитывал, и, наверное, он пришелся кстати, очень кстати. И «Солярис», и э, «Зеркало» мне не понравилось. «Зеркало» Иванова детства, к Иванову детству так, не, не так не сяк. Как-то оно... Тяжелый фильм про войну, где не показывают ни одного немца, да, показывают гильотины. Жуткое какое-то впечатление тогда было. Тем более, я был еще ну, ребенком, наверное. А Андрей Рублев – это великолепно. Андрей Рублев – один из любимых моих фильмов, который я даже сейчас пересматриваю. Это реально великолепно. Нужно ли в будущем назвать ристикой, науку, изучающую жизнь в России за последние 30 лет? Мы же живем как в космосе, нет идеологии, нет толком религии, нет будущего, есть только одно прошлое и воспоминания Нет, нельзя назвать, потому что там все вокруг интеллекта, да? вокруг ума, если назовем так, происходит. Да? То есть, Солярис это это мозг какой-то, да, это какой-то планета интеллекта как, какая у России какой же интеллект, вы чё? Это страна дураков и все, что вокруг этого никакого отношения к солярию не имеет, имеет отношение к какому-то безумию так Рисовали ли вы картины или рисунки в зрелом возрасте? Можно ли на это посмотреть? Сейчас, пожалуйста. Можно на это посмотреть? Отдай, пожалуйста, мне какую-нибудь записную книжку. Ага. Опа, спасибо. Сейчас что-нибудь нарисуем. Автопортрет, видно там? Это автопортрет. <свят> <свят> так. Чем окончится жизнь евреев в Израиле в итоге? Выдавит ли их араб обратно в Европу и Россию или так и будет продолжаться их вечная борьба? Ну, вообще жизнь любого народа ⁇ это вечная борьба. А у евреев так это особенно Поэтому я думаю, что навряд ли их кто-то выдавит Не они арабов никуда не выдавят, не арабы их никуда не выдавят Им придется как-то жить вместе Что там то место, на котором всегда люди воюют и будут воевать Ну, наверное, так и будет И, наверное, те миротворцы, которые хотят Этому как-то помешать Они будут Достигать каких-то Тактических результатов Но только тактических Стратегически, я думаю, ничего меняться не будет Пока все человечество Все абсолютно не изменится Тогда будет какое-то какое -то Стратегическое изменение Такое, а да, тактические победы Да, и это очень хорошо Когда люди э, там, Временно хотя бы Договариваются как вы относитесь к тому, чтобы женщина в обязательном порядке со школы, государство обучал искусством самообороны, стрельбы из оружия, обучение единоборством, в этом есть смысл. Я вообще отношусь к, к положительно к обучению людей единоборству, самообороне, стрельбе из оружия и прочем, независимо от того, женщина или мужчина. Я считаю, что все должны проходить такое обучение, поэтому для меня классическая формулировка ⁇ это Израиль, где в армии служат все ⁇ Это очень хорошо. У нас мы не можем себе позволить, чтобы в армии служили все, да? То есть у нас и армии такой на сегодняшний момент не будет. Почему? Потому что сейчас информационный мир, сейчас должны роботы воевать и так далее. Но мы... Такую подготовку должны обеспечить для всех, независимо от того, что там не все будут служить в армии, только добровольцы и так далее, но подготовить, то есть вот такой курс молодого бойца, научить людей драться, научить людей стрелять из оружия, научить людей противоборствовать психически, да, ибо... Важная сторона единоборства Это не размахивание кулаками А так сказать, преодоление мощных психических нагрузок Поэтому я думаю, что и женщины, и мужчины должны Или могут, по крайней мере да, Никто никому ничего не должен Могут получать такие знания и тогда они будут чувствовать себя сильными, чувствовать себя властью. Если будет народовластие, оно будет, да, и люди будут хорошо подготовлены, то они для народовластия важнее, чтобы они не важнее каких-то юридических знаний и знаний о государстве, Самоуважение и здоровый эгоизм. Гораздо важнее. Не напоминает ли вам прежний Путин, поздний Горбачева? тот тоже последний год правления делал только хуже стране и искренне не понимал, почему лучше не становится. А нет, не напоминает. Путин подонок. Горбачев не был подонком. Да? Горбачев мог там заблуждаться, придуриваться и так далее. А Путин, что вы думаете, он хочет искренне хочет, чтобы в стране был лучше, что? Ли? Да ему похер, страна. Он хочет, он хочет играть в свои игры, блядь. он хочет грабить, он хочет, чтобы все ему кланялись. Горбачев хотел, чтобы ему кланялись, был культ личности Горбачева, он как-нибудь пытался это продвинуть, нет. Он ни одного шага для этого не делал, Горбачев. Поэтому сравнивать это невозможно сравнивать. У Горбачева масса ошибок, э, Горбачев масса претензий, да, но это ошибки, а Путин преступник, убежденный преступник. Убежденный. Даже если Горбачев совершал какие-то преступления, это э, были неосторожные преступления. По глупости, по э, каким-то другим э, своим идеологическим соображениям у Путина нет идеологии. Он убежденный преступник и он совершает преступление в, в угоду, так сказать, своей э, очень низкой личности. Очень я бы сказал, мерзкой личности Вот в угоду этой личности Он совершает эти преступления На канале Навальный Лайф Снова открыли программу С платными вопросами Почему Навальный не отдал своим ребятам Свой общаг, чтобы не Нуждались его партийцы Одно же дело делают Он им не доверяет Я вообще не знаю про общак Навального Я почему-то уверен, что он у них В руках, а не у Навального Навальный в тюрьме сидит а откуда у него... Как он может влиять на эти финансы из тюрьмы? Индия – страна глубокой нищеты. России. теперь тоже. Нищета Индии и России – это и есть реальный бог. Богом избранной идеологии наших государств. Нет, но природа нищеты Индии и России абсолютно разные, Вы же понимаете, природа а, нищеты России – это воровство и бездумное, безумное руководство. Нищета Индии, в общем-то, проистекает из другого, из того, что там еще есть кастовые системы, есть определенные пережитки. Движение Индии сковывалось и очень сильно сковывалось и европейскими странами, и Соединенными Штатами в угоду развития Китая. Они раскручивали Китай и естественным образом тормозили Индию. Поэтому это абсолютно разная природа этой нищеты, кроме всего прочего. Индия очень богатая страна, да, то есть там, я думаю, не про миллиардеров будем говорить. А про так называемый средний класс, который в процентном отношении, наверное, гораздо больше, чем в России. Гораздо, гораздо выше. Кроме всего прочего, в Индии тепло. Там особо сильно не надо переживать а о том, как ты проведешь зиму. Да, питание под ногами ловит крыс да, на, на полях. Поймал крысу, съел. Тепло. Можно на, на земле спать. Поэтому там несколько другие условия, и мотивация несколько другая. Если русский человек откровенно презирает кавказский народ, кроме грузин и армян, тогда он не вписывается в ваше видение народовластия. Мне кажется, у него просто. Какие-то собственные проблемы, почему не вписываются в видение народовластия? В мое видение народовластия вписываются все люди, которые не совершили преступление против своего народа. А как бы они ни думали, даже мизантропы, которые ненавидят всех, они вписываются в видение народовластия. Ну, так люди устроены. Они либо конкретно кого-то ненавидят, какие-то народы, да, либо конкретный народ, либо какие-то народы, либо всех ненавидят. Ну что ж, что же нам делать? Куда мы от таких людей? И Мы не избавимся, от таких людей, кстати, очень много, если не сказать большинство. Как-то с этим жили до сего момента. Я думаю, и дальше с этим будем жить. Народовластие как раз нивелирует такие аспекты. Чтобы ненависть какого-то одного человека или группы людей не привела к беде. Да? То есть, народовластие дает возможность принять взвешенное решение. Мировые спекулянты подгоняют рынок нефти к 130 долларов за баррель к середине 2022 года, после чего та же не все обещает рухнуть до 6 долларов. Путин будет делать свой транзит до момента достижения 130 долларов. Ему ведь свой фарт нужно использовать до конца. Но ну, я вполне допускаю, что это возможно. Но возможно и без 130 долларов. Это не какая-то магическая цифра. Нефть может и завтра рухнуть, вы же понимаете. То есть, пока нам рассказывают, что есть какой-то там энергетический кризис и так далее, и так далее. Производство в мире упало, упало. А потребление... Нефти, газа и так далее выросла. Как это может быть? Как это соотносится, если э, производство упало, куда нефть-то с газом уходит, куда электричество уходит, если производство упало? Поэтому, мне кажется, это результат определенных спекуляций, результат нечестной игры на рынках и прочее. прочее. После нашей победы. Что будем делать с этим клоуном золотом? Вместо крапов берета в лагере он будет сидеть на швабре и при минетах. этого достаточно? Или вы еще хотите с ним стреляться? Безусловно, я вызвал на дуэль, никаких задних включаться не будет. Я его обязательно застрелю. Ну, или он меня, в общем-то. В чем я очень сомневаюсь, что слесаря ЗЛК может профессионального пистолетчика застрелить. Это будет очень смешно. Ну, тогда, значит, б -б Бог его спас, так скажем. Ну, я говорю, шанс ни одного. Золото Кадыров для нас опасные враги. Или при первом шухере сядут на самолет и улетят в Испанию и Флориду. Ну, Кадыров ни в какую Испанию и Флориду не улетит. А ему некуда лететь, да. может какой-нибудь аман свалить, да, может свалить в Саудовскую Аравию, не более того, больше его нигде не ждут и больше его нигде не примут. Золотов, ну, тот, да, может раствориться как-то, наверное... К нему претензий у, у ребят из э, Евросоюза, Америки и так далее, наверное, не будет. Они его с удовольствием, с украденными миллиардами примут поэтому придется его выковыривать. А Кадыров, я думаю, что будет, скорее всего, драться там на своей территории, но, наверное, он будет драться не с нами. Наверное, там будет желающих чеченцев огромное количество разобраться с ним, который сейчас находится в Европе, в других местах и так далее. Я думаю, что они ради этого приедут, поскольку им очень, я думаю, захочется получить свою родину назад и я думаю, что у них это получится очень легко. Ну не легко, конечно, через кровь, через определенные проблемы у Кадырова огромное количество нукеров, но мы не знаем, как эти нукеры себя поведут. Почему? Потому что вы помните, год назад, да, Кадыровцы осудили а а родственников каких-то Кадырова, которые готовили мятеж против него. Поэтому это Восток делал тонкое, а пусть они сами там разбираются. Я не считаю, что мы должны разбираться в Чечне. Чеченцы должны там разобраться сами. Это их земля. Я глубоко убежден, что ну, какую помощь нужно, мы, конечно, будем оказывать. Но нам нужно лучше иметь... Добрых соседей, чем, чем вот, э, так сказать, у себя дома иметь врагов, которые могут засунуть в любой момент нам нож в спину. Особенно при разборках с Китаем. Зачем? Когда Чечня самостоятельная, Чечня суверенная, будет нашим отличным партнером в борьбе с китайцами. Я думаю, максимально... Будет помогать, потому что там э, Китай угнетает и уничтожает мусульман. Я думаю, нормальные чеченцы все это прекрасно понимают. В чем секрет того, что при Екатерине Второй население России увеличилось почти вдвое? Ну, как в чем секрет? В том-то и секрет, что Екатерине нужно было увеличить население России, она это элементарно сделала, не препятствовала этому. Да? То есть, те люди, которые получали там какие-то деревни, ну, типа Потемкина, в подарок, да, государственные деревни, они там увеличили народ населения. Что сделал Потемкин относительно своих крестьян? Каждому подарил корову. Это сразу. Увеличил количество детей Когда есть молоко Тогда появляются и дети Без молока детей не появляется Что сделала Екатерина Чтобы э, Детей было больше Государственных Чтобы эти дети могли быть Свободными Она дала возможность э, В различных богадельнях Там Специально, ну, собственно, родильные дома, первые родильные дома в России устроила Екатерина II. Да, может, и в мире это были одни из первых родильных домов. Любая женщина беременная могла туда прийти, родить при нормальной акушерской помощи, при нормальном роде вспоможении и оставить там ребенка. Да, так делали очень часто крепостные Которые женщины хотели Чтобы дети стали свободными Как сделать своего ребенка Свободным Родить в этом родильном доме И оставить государству. В результате они воспитывались В хороших условиях Их, ну, Они получали Как правило, с мальчики военное образование Девочки получали Светское образование Они были свободными Вот Как раз государственный средний класс получился из них. Они не бедствовали, никто из этих детей не бедствовал. А, соответственно, такой прорыв да, получился. Кроме всего прочего, за счет чего увеличилось население России? За счет присоединения территории, помимо населения еще и, и, и помимо территории, в которой присоединила Екатерина, она присоединила территории с людьми. Да? Ну и, кроме всего прочего, она была очень искусным политиком, думающим. И по каждому вопросу пыталась найти оригинальное решение. Советовалась с умными людьми. И, кроме всего прочего, помните ее э, фраза, когда хочешь э, решить какой-то государственный вопрос, посмотри что Петр Алексеевич на сей счет думал. И действительно она говорила впоследствии, что залазие в архивы царя Петра, по любому вопросу находила ответ. То есть царь Петр уже по этому поводу все продумал и как бы готовил для своих преемников ответы. А она оказалась преемником Петра, а именно идеологическим таким преемником. Поэтому ну, все нормально у нее получилось. Россия была на подъеме. Это тот вектор, который надо поймать. Понимаете, вот э, там Людовик XIV во Франции, да? Э, Великий век. Людовик 14 называется. Или там Золотой век Екатерины. То есть, когда государство оказалось географически и политически на подъеме, в том месте географически, в котором нужно, политически на подъеме, когда сложились вокруг, во вселенной, я бы сказал, условия, тогда не хватает только одной величины, того, кто главный монарха, вождя. И если он соответствует этому периоду, то получается Великий век во Франции, да, получается Золотой век Екатерины. А если вдруг приходит Путин, то получается пиздец. Путинский пиздец получается. То есть Россия, представляете, вот после Ельцина, этого ублюдка, да, 2000-е годы наступают, Нефть стоит кучу денег, да. все там американцы, европейцы дают гладятся, здороваются, китайцы кланяются, хай-хай, пока еще никто не залупается, все нормально, ничего не происходит. И приходит ублюдок Путин, который все спиздил, все развалил. Представляете, на секунду, если бы вместо Путина был тупой Эрдоган, хотя бы тупой Эрдоган, где была бы Россия, вот уж великий век-то был бы. Поэтому в этом секрет. Секрет в том, что звезды сошлись, и человек такой под эти звезды попал, да, под их свет. Допускаете ли вы вариант, что Медведев по пьяне застрелится и дальше начнется в нашей верхушке? Еще хуже с обстановкой Медведев это же трагический, трагичный клон, пьеро в нашей душной стране. Ну, по пьяни застрелиться-то он навряд ли сможет. Если он застрелится по пьяни, значит, это кто-то ему помог. Он сильно пьющий. Посмотрите, даже если э, там его на себе Берлуско не таскал. Ну, вы, вы же, наверное, видели... Пьющих сильно запойных людей. Вот Медведев такой, как он может застрелиться? Он пистолет не поднимет. Да? Помните, как Лебедев показывал эту миниатюру, там как с, с плотенцем пил, да, потому что руки-трясутся. Ну, куда он там, блядь? Попадет, Медведев, не попадет никуда. Если выпил, то жизнь налаживается. А если не пил, то как он застрелится? Он промахнулся. Помните, как Бим и Бом, когда тот пошел стреляться, пистолет к виску, револьвер в ней, выходит, там пш, выстрел за сценой, возвращается, рыдает, говорит, ты еще Бим рыдаешь? Я промахнулся. Вот так и здесь. Нет, если он застрелится, значит его прикинули. И прикинули, и понятно кто. Ваше отношение к Виктору Цою, видели ли вы его э -э, в реальности? Мои отношение очень хорошие к Виктору Цою. Два раза в жизни меня приглашали к Цою съездить. И оба раза у меня были дела. Я, к сожалению... Не попал, очень жаль. Много историй с Цоем связанных, да, такие параллели. Даже я хотел машину на ЗЛК купить, там у одной дамы свет и такой там, а, один прокурор мне подогнать ее, хотел и ее как раз. Я приехал отдали Цою. Представляете, такой вот парадокс. Когда Цой погиб в эту ночь. Я что-то ну, в Прибалтике был, и ночевали мы у одного нашего товарища, а он дихлофосом набрызгал от комаров, а мы и не знали. И, а что-то перед этим выпили так изрядно. И всю ночь мне сон тяжелый снился, что я с Цоем разговаривал. Такая вот, такой тяжелый, жутко вообще. И я просыпаюсь, у меня такая репа, выхожу, а он там манты какие-то наделал, он а, очень хорошо готовил. И говорит, на, угощайся, я ем эти манты и говорю, вот я только плохо помню, я ему говорю, Цой приснился всю ночь там. И то ли в этот момент по радио сказали, что он разбился на машине, то ли он мне говорит, что я по радио слышал, и мы стали радио там вертеть и нашли. Вот и у меня как-то э, Вылетело из головы А так вообще, кстати, мне Часто снятся люди вот, накануне Или там Прям Незадолго не до да, смерти вот Фредди Меркури снился так Представляете, я проснулся, жене говорю Сонга приснился чудесный Будто я Фредди Меркури И пою Somebody to Love, ну, Одну из любимых песен Я говорю так голос прям работал вообще, так прекрасно было, и все. И потом сказали, что Фредди умер. Поменялось ли ваше отношение к Розенбауму, или он для вас прежний и несгибаемый исполин? А из-за чего поменялся Я не знаю, что он творил Розенбаум. И, честно говоря, я его никогда Исполидом не считал Ну, так что-то Слышал когда-то его песни Ну это, это не мой поэт, так скажем. Я никогда не был фанатом Творчества Розенбаума Я помню, как-то Мы были В общаге Этой Механизации сельского хозяйства, ну и Бухаль там. То есть я был со своей будущей женой, а ее подружка, она дружила с Лешей парнем, который вместе с Володиным учился. Володина я тогда не знал. Вот. И мы сидели там, бухали, слушали Розенбаума, тогда я только его, и, в общем-то, и, и первый раз услышал, наверное. И там кто-то потом сказал, что какие-то профорги, но я потом узнал, что это Володин, да, ходит там, проверяют, кто бухает, но к нам они даже не зашли, потому что Леша такая грозная фигура там была, и когда мы уже такие хваченные выходили, он нас провожал, то Володин там что-то стоял писал, да, и Леша докопался там до него, привет, там, слава, туда-сюда, вот я его тогда Володина первый раз увидел, помнится, да, он, вот как раз Розенбаума Розенбаум слушали, а Володин был тогда профоргом, удобно женился он там на Вики, которая была дочкой первого секретаря Дергачевского райкома партии, и прицепился он там в механизации сельского хозяйства, его профоргом избрали, вот он ходил там, и строчил, кто там бухает, кто не бухает, но на Лешу нашего он боялся донос строчить, тот слишком грозный был товарищ, так что Володин всегда знал, на кого надо донос строчить, на кого не надо. В 91 вышел фильм «Де Ниром страха», посыл фильма про «За добро и зло». Нужно выдержать, выдержать истинно верующему наказание. Может, это судьба для вас нести некое наказание за народ, за веру в нас? Ну, ее нахер, не хочу я. Фильм, кстати, «Тот мы страха», мне что-то не очень понравился. Такой как-то. Ну, я его помню, очень хорошо помню. Именно те фильмы, которые мне не очень понравились, я их очень хорошо помню. Да, которые понравились, можно и забыть. Вот как Имамот Санутома писал в Хагукуре, да, и если ты это прочитал, ты можешь это забыть. Главное, что ты уже изменился. Да, вот когда что-то там такое хорошее да, или плохое, то ты меняешься. Плохое ты не забываешь, плохие фильмы, да, но они тоже меняют себя. А вот, ну, я не хочу сказать, что мой страх. Плохой фильм, просто это не мой фильм. Так, и я, честно говоря, ни за кого страдать не хочу, я не Христос, ну и нахер. Я не хочу, чтобы кто-то за меня страдал, ни в коем случае, никогда этого не желал. И не хочу сам ни за кого страдать, ну и нахер. И мне достаточно, так сказать, у меня достаточно прыти, чтобы страдать за самого себя. Вячеслав, скажите, святой мужик с бородой, который сидит высоко в облаках, испытал вас до предела или вас еще достаточно пороху на золотых Путина прочих Буратино? Ну, я очень бы хотел, чтобы был достаточно пороху. Я бы очень хотел э, поставить, так сказать, э, жирный какой-то крест, такой красивый. Да, потому что это как что-то незаконченное, как незаконченная поэма какая-то, вот то, что происходит сейчас. Нужно, чтобы это красиво закончено было, очень красиво. А, ah, как говорят, да, финиш, коронатопус, да, конец делу венец, да, латиняне так говорили. Поэтому конец это очень важно. Я бы не хотел обосрать свой некролог. Вячеслав, не могли бы на сегодня поднять такую тему, как добыча полезных ископаемых, бенефициары компании по добыче. Есть ли у вас выход на секретные данные по месторождениям редкоземельных металлов времен СССР? Есть есть у вас или у кого-то то не могли бы вы это выложить в открытый доступ чтобы во первых проанализировать открытие новых месторождений во вторых иметь аргументы для населения в плане экологических угроз при добыче и обогащение недру. хорошие хорошая мысль надо кинуть клич только через YouTube, потому что люди, которые работают во всяких там нефтегеофизических институтах, в геологических институтах, они до сих пор имеют доступ и все это находится на бумаге. Это даже не оцифровано. Этим пользуются всякие там черти. Лукойл очень хорошо этим пользуется. Надо кинуть. Я Обязательно помечу, чтобы э, закинуть такую информацию, чтобы мы могли получить. Так, ага, скопировал. Так, Вячеслав, как по вашему мнению, кто, кто по вашему мнению, из деятелей культуры и искусств до наших дней не испортил все некрологи? Я имею в виду тех, кто популярен. В возрасте живет в России, боюсь говорить. Вы знаете, как бы не сглазить, но и нафиг. Есть масса приличных людей. Ну, ну вот про кого скажу точно, уже, ну, так сказать, точно не испорт не, не кролог Куравлев, конечно. Куравлев, молодец. А, и дай Бог ему здоровье. А остальных, ну, не хочу говорить, потому что боюсь, что, не дай бог, они там что-то еще начнут такое говорить, что потом нас напугает по теме перепись населения не могли бы рассказать о подобных камнях этой кампании путинская рф чем может попугать или, а это уже было это последним это я отвечал в прошлый раз в последнее время мир взорвал сериал о котором говорят все, игра в кальмара суть выживания убийства ради денежного призва, ä, приза. Почему в миролюбивом мире она взорвала мозг подросткам, которые пытаются повторять сюжеты, даже в некоторых странах предлагают организовать эту игру, но без убийств. Ну как почему? Потому что вот, суть человек Это суть человек Человек очень воинственный, человек, как у... Воскресенье у Толстого Помните, Нихлюдов животный И Нихлюдов духовный Вот так любой человек Он животный, духовный Это часть наших инстинктов да? Мы их таким образом Реализуем это Один из них это инстинкт доминирования Почему людям нравятся Какие-то игры В том числе и военные Да и не военные тоже очень часто играет сублимация просто войны, заменитель ее. Футбол, например, да? Заменитель войны. Хорошая, кстати, цитата. Футбол, заменитель войны. Почему людям не нравится охотиться на себе подобных, выживать и получать награду так нравится, охотиться на себе, подобных, выживать, получать награду в сытом мире, где можно получать еду и не особо напрягаться. Ну, потому что конкуренция – это очень важная часть. Ну, очень, это наш инстинкт, это то, ради чего мы созданы. Поэтому, конечно, даже если вас будут кормить, как «Нов бой», и у вас будет, как у великого не да, все, что вы хотите. Любые игрушки, вы захотите эти игрушки ломать. Ну так человек устроен. Как по-вашему будет меняться борьба за выживание в кибермире, если сейчас многие уже предпочитают игры с собственным участием, э, виртуальным играм? Ну, я думаю, что будет масса всяких вариантов которых мы даже, я не знаю, наверное, предсказать не сможем. Но истоки, истоки э, сейчас уже есть. Уже сейчас можно нащупать, в, как, как, в какое русло идет человек, что он будет делать. Конечно, человек будет менять свое тело. Конечно, человек будет менять э, свой разум делать его более изощренным, объемным, объем памяти увеличивать. Может быть, ну вот мы видим сейчас пример сразу вот в голове, да, мы что видим сейчас? Ну, каких-то транссексуалов видим, да, в жизни. Когда будет возможность этим людям? Не при помощи там, операций, там, при которых пиписки отрезают и пришивают, что-то сделать, да, а при помощи более продвинутых э, каких-то средств. Потому что они не будут это делать, конечно, будут. Они не станут какими-то там какими-то да, какими двуполыми, да, станут, если смогут. они не Другие люди там, не станут суперменами, станут, если смогут. То есть люди будут двигаться в тех направлениях, которые определены уже сейчас. Сейчас мода на одежду, тогда будет мода на тела. Сейчас там женщины делают вот такие губы, да, там вот такие груди. Завтра, когда они смогут что-то делать по-другому, ну, например, быть похожими на а, кукол из аниме. Ну, значит, будут они это делать. Ну, окей. Ну. И все. И ничего вы с этим не сделаете. Мы, мы еще... ну, Я наверное, до этого не доживу, а молодежь, кто а сейчас смотрит, они доживут, они еще видят такое, что ужаснутся. Когда я говорю, будет мода на тела, когда можно будет а, менять все, что угодно. Да, там, а... Иметь по 8 рук, да, по 4 ноги, ну, все, что захочешь. Ну, количество глаз, безусловно, будет больше. Два глаза – это очень мало для человека. Такой слух – это очень мало для человека. Но, и, я говорю, будут еще вещи, которые будут модные, которые непонятно для чего сделаны. Но это будет мода. И, конечно, эта мода будет связана с какими-то половыми органами. Какие-то особые гениталии. Какие-то особые другие вещи. Ну, порассуждать можно на эту тему. Как по-вашему будет меняться борьба за выживание. Да? Вот так же она и будет. эта борьба за выживание. Только... В борьбе за выживание не обязательно уничтожать, чтобы выжить, понимаете? Но обязательно доминировать. Это борьба за доминирование. Всегда она будет, и никогда ничего не изменится. Пока человек есть человек, пока у него есть инстинкт, ничего не изменится. В далеком будущем, да, когда, может быть, информационный мир уже. Сменится новая общественно-экономическая формация. Когда люди станут роботоподобными, а роботы станут человекоподобными, тогда, может быть, что-то изменится. Пока ничего. Так, Спасибо, что смотрите. Я боюсь, что ничего, только запись была, да. Что прямого эфира не было. Ну, сейчас я посмотрю, может быть, кто-то что-то написал. В чем я сомневаюсь? Так. Вячеслав Вячеслав, что творится в мире? Ведь все этого канале. А это уже было. Так. Ужасно виснет. Ну значит, у кого-то есть хоть что-то. Спасибо большое, что смотрите. До завтра. Надеюсь. Да здравствует революция, смерть тирану, власть народу. До свидания.